Всем привет, с вами я, Атилет, и всех поздравляю с Новым Годом. И я хотел бы сказать, подпишитесь обязательно на мой, инстар... на мой инстаграм, там я как раз начал уже сравнивать цены от тяжелых и дорогих, какие они бывают, так что... Если вам интересно, обязательно подпишитесь, а я знаю, что вам будет интересно, так что давайте подписывайтесь и на YouTube-канал тоже подписывайтесь и ставьте лайки. А мы продолжаем смотреть видео. Всем привет, с вами я, Адлет, и сегодня мы поговорим, спросим то есть у горожан, чем они занимаются во время... Отключение электричества. Давайте это мы все узнаем. А вы не пропускайте нас и не продвигайте видео. Давайте, мы начинаем. Нет, электричество. Электричество. электричество нормально, не а? надо. Конечно. Сразу надо это что-ли. Нормально да. дешево-то? Надо. А вот, Продолжаем, продолжай мне сахар. Снимай, снимай, ч за беспорядок, а? Еще кто-то этот. Что за беспорядок, а? Не сяжешь так. Я хотел бы обратиться другим заведением, чтоб они не работали так или закрывались. Вот так. Не сахар на русском. Давай, вон, мы зафиксировали, они не должны убираться. И тебе можно ваше мнение насчет электричества? О, нет, А, не надо. а как? Нет? нет? Мы стараемся, а никто, блядь. Не отвечать и расстраивает люди мое это страдание пожалуйста хоть вы не подпишитесь на меня Моё -моё. Здравствуйте. можно ваше мнение узнать? не надо а Шеп... не надо я не местный из России. А чем отличается Россия ценами? Ценами. Блин, я не люблю на камеру говорить. Не люблю на камеру говорить. Ну правда. Ценами зелени больше. Сложно сказать. Но город меньше я из Питера как бы город прям меньше я уже весь обходил поэтому. А что у нас есть отличие чем? Не знаю еды, ну, еда местная, понятно, здесь все такая азиатская кухня Слушайте, ну, сложно сказать, честно Что это, по попробовать хотел Лагман попробовать, но пока нет, нет? что-то не, не дошел пока, да блин если этот вот этот, новости, лайф у меня на канале хорошо идет по просмотрам но но давайте это, но дайте мне время, чтобы это, новые проекты для вас открывать. Давайте я это, вот. Вот я приехал домой, вот, мне никто не ответил, мне никто не ответил, хотя я старался снимать ради вас. Вы пишите в комментариях свое мнение, в свое мнение, но авторы это не читают. Если даже читают, то они не воспринимают всерьез. А наше интервью могло бы, могло бы попасть в интернет, и кто-то уже бы подумал над этой мыслью и решился бы. Так что? Не знаю. Давайте... Этот новости лайф я уже не знаю, летом как-то потеплеет, начну снимать а сейчас у меня другие проекты есть, я над этим буду заниматься, давайте а вы не скучайте я специально такой короткий видеоролик сделал, потому что остальные эти минуты мы просто хотели, ничего не делали а могли бы спросит у горожан, у жителей. Смогли бы спросить, но никто не ответил. Вот. Давайте, я с вами буду прощаться. Всем удачи и всем пока.